Значит, ну, правда, он не негр, как правило, женского пола, чаще женского пола, дает какую-нибудь денежку и говорит, ну, а мужики. Да. Вот это на самом деле проблема, потому что у нас, мы, извини, что перебивая по аудитории, мы видим, что у нас 85% мужчины, mm -hmm. а женщины, вот, мы, мы все пытаемся понять, что нам дело для женской аудитории.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 дают нам средства это женщины ну это разные то есть дети. А? и дети женщины дети да, да, было, да. Было, да. мы нам интересно поизучать вот, вопрос как у женщин какой вы к ним нашли подход коре пошла такая история я для меня это самого очень странно но за последний месяц количество женщин которые смотрят наш канал увеличилось с двадцати трех процентов до 35% за один месяц причем до этого никаких подобных э, динамик даже приблизительно не было. То есть были изменения на 1-2-3%. Тут мы видим на больше, чем на 10%. С чем это связано, я не знаю. Но...